Красные против белых и миллионы убитых. Приветствую на канале Шарабара. Перед началом данного ролика прошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новых видео. При много вам благодарен и приступим. Гражданская война в России это вооруженное противостояние в 1917 1922 годах организованных военно-политических структур и государственных образований, условно определяемых как белые и красные, а также национально-государственных образований на территории бывшей Российской империи, буржуазной республики, областные государственные образования. В вооруженном противостоянии участвовали также стихийно возникавшие военные и общественно-политические группы, нередко обозначаемые термином Третья сила. Это повстанческие отряды, партизанские республики и другие. Также в гражданском противостоянии в России участвовали иностранные государства, обозначаемые понятием «интервенты». Если говорить кратко, гражданская война – это поворотное событие, которое навсегда изменило судьбу российского народа. Ее итогом стала победа над царизмом и захват власти большевиками. Историки до сих пор не сходятся в едином мнении по поводу причин гражданской войны. Безусловно, все придерживаются мнения, что главная причина состоит в политических, этнических и социальных противоречиях, которые так и не были решены в ходе массовых акций протеста петроградских рабочих и военных в феврале семнадцатого года. По итогу Октябрьской революции большевики пришли к власти и провели ряд реформ, которые принято считать основными предпосылками раскола страны. На данный момент историки сходятся во мнении, что ключевыми были следующие причины. Это ликвидация учредительного собрания, выход из Первой мировой путем подписания унизительного для российского народа Брестского мира, давление на крестьянство, на Национализация всех промышленных предприятий и ликвидация частной собственности, что вызвало бурю недовольства у людей, которые лишились своей недвижимости. Также предпосылками гражданской войны в России являются формирование Красного и Белого движения, создание, в принципе, Красной Армии, локальные стычки между монархистами и большевиками в семнадцатом году и расстрел царской семьи. Разделим же ход гражданской войны на четыре этапа. Первый этап: конец 1917 года по ноябрь 18 В данный период формируются антибольшевистские очаги. Белое движение. Германия перебрасывает войска на восточную границу России, где начинаются небольшие стычки с большевиками. Сначала формирование частей Белой и Красной армии расширился масштаб военных операций. В 1918 году они велись преимущественно вдоль линии железных дорог и сводились к захвату крупных узловых станций городов. Этот период получил название «эшелонная война». В январе-феврале 18 года по железным дорогам шло наступление отрядов Красной Гвардии под командованием Антонова Овсиенко и Сиверса на Ростов-на-Дону и Новочеркасск, где сосредоточились силы добровольческой армии под командованием генералов Алексеева и Корнилова. Весной 18-го года произошло выступление частей сформированного из военнопленных астро венгерской армии Чехословацкого корпуса. Расположенный в эшелонах по линии Транссибирской железной дороги от Пенса до Владивостока корпус во главе с Гайдой, сыро Чечиком подчинялся французскому военному командованию и отправлялся на Западный фронт. В ответ на требования о разоружении, корпус в течение мая-июня 18-го года сверг в советскую власть в Омске, Томске, Новониколаевске, Красноярске, Владивостоке и на все прилегающие к Транссибирской магистрали территории Сибири. Летом-осенью 18 года, во время второго кубанского похода, взятие добровольческой армии узловых станций Тихорецкой, торговой, городов Армавира и Ставрополя практически решило исход операции на Северном Кавказе. Начальный период гражданской войны был связан с деятельностью подпольных центров белого движения. Во всех крупных городах России действовали ячейки, связанные с бывшими структурами военных округов и воинских частей, расположенных в этих городах, а также с подпольными организациями монархистов, кадетов и эстетов. Летом 1918 года генерал Алексеев утвердил секретное положение о вербовочных центрах добровольческой армии, созданных в Киеве, Харькове, Одессе, Таганроге. Они передавали развединформацию, отправляли офицеров через линию фронта, а также должны были выступить против советской власти в момент приближения к городу частей Белой армии. Второй этап. Конец ноября 1918 года, зима 1920. В составе рабочей крестьянской Красной Армии действовало 15 армий, охватывавших весь фронт по центру Европейской России. Высшее военное руководство сосредоточилось у председателя Революционного военного совета республики Троцкого и главнокомандующего вооруженными силами республики бывшего полковника Каменева. Все вопросы талового обеспечения фронта, вопросы регулирования экономики на территории Советской России координировались с Советом труда и обороны, председателем которого был Ленин. Он же возглавлял Советское правительство, Совет народных комиссаров, Совнарком. Им противостояли объединенные под Верховным командованием адмирала Колчака, армии Восточного фронта, западно Южная и Оренбургская, а также признавший власть Колчака главнокомандующий вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант Деникин. После поражения Чехословацкого корпуса, коалиция стран Антанты начинает боевые действия против большевиков, поддерживая белое движение. В ноябре 2018 года белогвардейский адмирал Колчак начинает наступление на востоке страны. Генералы Красной Армии терпят поражение и в декабре того же года сдают ключевой город Пермь. Силами Красной Армии в конце 2018 года наступление белых было остановлено. Весной вновь начинаются боевые действия. Колчак проводит наступление в сторону Волги, но Красные через два месяца останавливают его с весны 1919 года начались попытки комбинированных ударов белых фронтов с этого времени боевые действия носили характер полномасштабных операций на широком фронте с использованием всех родов войск пехоты конницы артиллерии при активном содействии авиации танков и бронепоездов в марте мае 19 года началось наступление восточного фронта адмирала колчака наносившего удар по расходившимся направлениям на вятку котлас на соединение с северным фронтом и на Волгу, на соединение с армиями генерала Деникина. Войска Советского Восточного Фронта под руководством Каменева и, главным образом, 5 Советской Армии под командованием Тухачевского к началу июня 19 года остановили наступление Белых Армий, нанеся встречные контрудары на Южном Урале под Букурусланом и Белебеем и в Прикамье. Военные действия 19 года отличались широким применением маневра. Для прорыва фронта и проведения рейдов в тылу противника использовались крупные конные соединения. В Белых Армиях в этом качестве использовалась казачья конница. Специально сформированный для этой цели 4-й Донской корпус в августе-сентябре совершил глубокий рейд от тамбова до границ с Рязанской губернией и Воронежа. Сибирский казачий корпус прорвал Красный фронт под Петропавловском в начале сентября. Червоная дивизия из состава Южного фронта РККА прошла рейдом по телам добровольческого корпуса в октябре-ноябре. К концу уже 1919 года относится начало действий первой конной армии, наступавшей на Ростовском и Новочеркасском направлениях. в январе-марте 2020 -го года развернулись ожесточенные сражения на Кубани, где прошли последние крупные конные сражения в мировой истории. В них участвовало до 50 тысяч всадников с обеих сторон. Их итогом стало поражение вооруженных сил Юга России и эвакуация в Крым на кораблях Черноморского флота. В Крыму в апреле 2020 -го года белые войска были переименованы в русскую армию, командование над которой принял генерал-лейтенант Врангель. На рубеже 19-20 -го годов был окончательно разбит колчак, его армия разбегалась. В Тылунию действовали партизанские отряды. Верховный правитель попал в плен. В феврале 1920 года в Иркутске он был расстрелян большевиками. Третий этап май-ноябрь 2020 года. В мае Польша объявляет войну большевикам и наступает на Москву. Красной армии в ходе кровопролитных боев удается остановить наступление и начать контратаку. «Чудо на Висле» позволяет полякам подписать мирный договор на выгодных условиях в 2021 году. Весной 2020 года генерал Врангель начинает наступление на территорию Восточной Украины, но уже осенью он терпит поражение. И белые теряют Крым. Генералы Красной Армии побеждают на Западном фронте гражданской войне. Остается уничтожить группировку белогвардейцев на территории Сибири. Четвертый этап – конец 1920 года под 1922. Боевые действия в этих годах отличались небольшими территориями – Таврия, Забайкалье, Приморье. Меньшими по численности войсками и включали уже элементы позиционной войны. При обороне использовались укрепления, для их прорыва применялась длительная артиллерийская подготовка, а также огнеметы и танки. Победа над Врангелем еще не означала окончание гражданской войны. Теперь главными противниками Красных сил стали не белые, а Зеленые – так называли себя представители крестьянского повстанческого движения. Наиболее мощное крестьянское движение развернулось в Тамбовской и Воронежской губерниях. Оно началось в августе 2020 года, после того, как крестьянам было дано непосильное задание по продоразверстве. Повстанческой армии удалось свергнуть власть большевиков в нескольких уездах. В конце 1920 года на борьбу с мятежниками были направлены части регулярной красной армии во главе с тухачевским однако бороться с партизанской крестьянской армией оказалось даже труднее чем с белогвардейцами в открытом бою лишь в июне 21 года тамбовское восстание было подавлено высшей точкой гражданской войны 21 года стало восстание моряков кронштадта присоединившихся к выступлениям питерских рабочих требовавших политических свобод восстание было жестоко подавлено в марте 21-го. В течение 20-21 годов части Красной Армии совершили несколько походов за Закавказье. В результате на территории Азербайджана, Армении и Грузии были ликвидированы самостоятельные государства и установлена советская власть. Итого, каковы же результаты гражданской войны? Главным результатом гражданской войны в России стало утверждение власти большевиков. Среди причин победы красных можно выделить использование большевиками политических настроений масс, мощная пропаганда, то есть четкие цели, оперативное решение вопросов, Розов, выход из мировой войны, оправдание террора борьбой с врагами страны. Второе. Контроль со наркомом центральных губерний России, где располагались основные военные предприятия и третье разобщенность антибольшевистских сил отсутствие единых идейных позиций борьба против чего-то но не за что-то территориальная разрозненность массовый характер приняла эмиграция из россии родину покинули около 2 миллионов человек экономика страны находилась в катастрофическом состоянии города обезлюдили. промышленное производство упало по сравнению с 1913 годом 5 7 раз сельскохозяйственная на одну треть территория бывшей российской империи распалась самым крупным новым государством стала РСФСР. На сим позвольте откланяться. Совсем скоро увидимся вновь.